речь если методы для победы ребенку в спорте, я вам хочу сказать, что в случае, если в случае, если человек ставит ставки на своего ребенка, то я могу сказать, что это является очень неприятным для самого ребенка. В моей жизни была такая история. Я начал очень хорошо, почему-то начал очень хорошо играть на трубе. После этого играть на баяне, это было в молодые школьные возрасты, в молодом школьном возрасте, и я расскажу сейчас, как я бросил. То есть в тот момент, когда кто-то из близких начал говорить, что на мне можно зарабатывать, и давай будем зарабатывать, и давай ты, то тогда я начал чувствовать, что я не хочу этого делать. Почему? Хочешь зарабатывать, иди сам зарабатывать. А так получается, ты будешь нашим рабом. У меня была история такая со знаменитым мальчиком таким, его Вадим зовут. Его отец всю жизнь мечтал, что он станет знаменитым чемпионом в теннисе. Он станет очень знаменитым чемпионом в теннисе. Так вот, он вкладывал очень большие деньги. Работал только для этого мальчика. Отца зовут Тимур. Он очень много вкладывал в этого мальчика. Старался, чтобы этот мальчик выступал на всех соревнованиях. Чтобы все было вот очень-очень там хорошо. Чем это все закончилось? Тимур не захотел выступать, он специально не приходил на тренировки, он специально начал много кушать, он начал скрываться, пить алкоголь. И потом очень долгое время, ну не Тимура, а вот этот Володя или Валик его звали, со своим отцом Тимуром, перестал общаться с отцом. Почему? А потом я у этого, ну, у этого мужчины спрашиваю, что тебе? Он говорит, да я на него поставил целую жизнь, я хотел, чтобы он... Он говорит, я квартиры не покупал, вкладывал в него, я машины себе не покупал, вкладывал в него. Он самый лучший мой проект. Я говорю, он ребенок, друг мой, он ребенок. Ты забрал у этого ребенка детство. Он имел право иметь свой уголок, он имел право играться в кубики, он имел право отдыхать, он имел право, он должен был чувствовать, что он ребенок. Он не должен был чувствовать, что ты его раб вообще. После этого, что произошло этого мальчика? Он включил протест. Почему? Я не хочу для отца зарабатывать деньги. Я не хочу отцу строить. Мне не хочется, чтобы отец... Я не хочу быть продуктом своего отца. Понимаете? Я хочу быть своим персональным продуктом. Я сам себя хочу создать. Естественно, когда вот там... Почему ребенок не может в спорте получить там что-то? Потому что, скорее всего, вы ставите ставки на этого ребенка. Это противно. Вы у ребенка спросите, он хочет этого или нет. Я когда хотел, то я получал все. А так человек говорит, вот у меня одна женщина мне все время пишет, не может сдать КМС, не может сдать, никто не хочет, я буду судиться, я всех накажу. Что это такое вообще? Как не стыдно. Все сдают, все нормально, а здесь прямо вот супер требования к этому ребенку. И зал не такой, и дети не такие. У меня история есть о Жене, когда то рассказывал. Женя петь не умел. Метр пятьдесят ростом был, и страшный такой. Так мама всю жизнь мечтала быть певицей. После этого решила, что Женю сделает обязательно великим певцом. Тенором, как там, в детстве включала ему видео, там, где выступал Люча на повороте. Когда он вырос, он закончил, поступил в консерваторию за деньги. Ой. Поступил в консерваторию за деньги. После того, когда в консерваторию поступил, отучился за деньги. Потом, когда отучился за деньги, получилось, что Женя петь не умеет, а консерваторию закончил. После этого его на работу никуда не берут. И пришло вот такое несчастье к нам в офис. И говорит, я вам сейчас пою. Я пою, как лучал на повороте. И после этого здесь валал, как теленок, знаете. И люди, которые сидели, не могли поверить. Это твой у нас песни зовется. Он говорит, я ему говорю, Жень, ты, конечно, не обижайся, вот то, что я тебе это скажу, но я могу тебе сказать, что... То, что ты учился пять лет в консерватории, тебе не нужно было этого делать. Потому что я знаю людей, которые поют в караоке после 250 граммов там, принятого алкоголя лучше, чем ты сейчас спел перед нами. После пяти лет бесконечных тренировок. Я ему говорю, ты не обижайся, но у тебя не получается петь, это не твое. Тебе вообще У тебя хорошо бы получалось, если бы ты был коллекционером, марками бы занимался, там, даже стихи писал, возможно, если хочешь быть творческим человеком, но у тебя точно нет, у тебя все в жизни есть, у тебя есть дар к запоминанию, дар к языкам, но у тебя вообще нет дара петь. Вообще, у тебя его вообще нет. Ты так плохо поешь, насколько это может быть. Он говорит, Андрей Андреевич, вы не понимаете, у меня просто правильно поставленный голос. И вот то, как я пою, может оценить исключительно человек, который знает, что такое музыка, оперное пение и так далее. Послушай, я ему говорю, послушай, не морочь мне голову. Я знаю, что такое оперное пение. Когда включаешь луча на повороте, когда он поет Ава-Мария, то хочется его слушать вновь и вновь. Понимаете? И о, это красиво. И смотришь на Филиппа Киркорова, который умеет танцевать и красиво поет. И это все равно отличается от Баскова, который петь не умеет. Понимаете? То есть все равно, ну у каждого, наверное, свои какие-то вкусы, да, тем не менее. Могу сказать, что все равно, как ни крути голос, либо слышен, либо нет. Но вы понимаете, я как говорил раньше, что я не могу слушать рюмка водки на столе, как его Лепса, да? И я как считал, что этот человек не умеет петь, я так и считаю, понимаете. Тем не менее, я могу сказать, что у Лепса хотя бы харизма есть, знаете. Вот там харизма есть какая-то, он там дергается как-то очень смешно. А вот э, у этого даже харизмы не было, понимаете. Я когда-то говорил на первой ступени, я хоть идиот, зато у меня хоть харизма есть, понимаете. А у него ни голоса, ни харизмы не было. Но мама все время говорила, что он может петь. Но мама говорила, что он может быть великим. Но мама говорила... И вы знаете, он очень плохо закончил психбольницей. После этого психбольница снова, вновь повторилась. Это много лет длится, представляете. И вот он, Андрей Андреевич, нужно встретиться, я в студии работаю. В студии проработал два месяца, после этого Андрей Андреевич, мне не везет. Ну что ж такое, я уже и в студии свой альбом записал, и маму привез, и мама уже не такой голос. Да нет уже не голоса. Я ей говорю, вы что, не слышите, что уже не нет голоса? У него нет голоса, он на пианино играть не умеет, он не знает, что такое сольфеджио. И у него ко всему еще и слуха нет, как на зло. Я говорю, это, знаете, мама его толкает, а у него не получается. И мама такая настырная, знаете, вот хоть хочет она, чтобы он был луча на повороте, и все. И все, она запутала человека и сделала в итоге этого человека очень несчастным, прям очень несчастным. Ну и зачем это нужно было этому несчастному Жене?